Всем доброго времени суток, с вами Тамхали. На супертест выходит огнеметный танк Также прокачиваемая китайская девятка Судьба нового экспериментального оборудования И линия фронта Разработчики здесь поделились более подробной информацией Про вот эту новую механику огнеметных танков Ну как и предполагалось, да, все в принципе понятно Ограниченная дальность стрельбы Про это тоже сразу говорилось Она будет составлять в районе 150 метров и нанесение урона, чем толще броня, тем меньше урона наносится. Ну, в, в принципе, все. Дальше тут смысл разбирать вот этого всего. Я не вижу. Дальше мне интересно, я вот подумал такую мысль, а как будет эта огнеметная струя взаимодействовать с кустами и деревьями. Да, к примеру, было бы очень эффективно, если бы, ну... Логично, да, что струя огненная пошла, и все на пути, и все кусты, все должно сжигаться, то есть совсем никак. Да, мы сейчас дерево повалили, оно у нас, как куст, может маскировать технику. А так, чтобы прям хоп, сожгли и все. То есть, это, ну, такая бы интересная достаточно механика была. Те, кто сидят по кустам, могли бы от этого, конечно, немного страдать. Ну, и сам этот танк, получается, сидя, к примеру, в кустах, да, будет из-за этой же механики сам себя демаскировать, то есть дает один зал, все куст спалили, прятаться получается больше негде. Ну, с одной стороны это было бы немного, ну не то что немного, да, это было бы интересно и привнесло все-таки в игру какое-то новое что-ли дыхание. Ну, опять же да, проблемы будут у этого танка сразу понятно на больших открытых картах, где на дальность стрельбы 150 метров еще надо подъехать, умудриться, потому что, да, там бывает неаккуратно один засвет, и ты просто сразу начинаешь получать со всех сторон, особенно когда в бою там присутствует две, а то и три артиллерии. Сейчас, правда, редко, но все равно встречаются такие бои, и думаю, какая бы броня хорошая ни была у этих машин, будет не сладко. Дальше, кстати, здесь еще одна интересная новость. В рамках супертеста будет перенастроена часть снаряжения. И, в принципе, получается в лучшую сторону. Малые ремкомплекты и аптечки будут работать по принципу больших аптеч аптечек. Да, то есть они будут лечить не одного выбранного члена экипажа, а сразу всех. Да, к примеру, мы получили какой-то там... Ну, да, бывает, что сразу там два члена экипажа получают контузию. А тут мы сразу аптечку использовали. Не надо выбирать, кого нам привести в строй мехвода или командира. То есть они будут сразу у нас оба лечиться. Также ручной огнетушитель будет срабатывать теперь тоже автоматически. Ну, пока что это все на супертесте. Ну, надеюсь, это доберется все-таки до игры. И также ремкомплект тоже будет чинить сразу все модули. Разница между золотым и обычным оборудованием будет в... В, я так понимаю, во времени перезарядки То есть, если мы ставим себе золотое оборудование Оно, к примеру Ой, не оборудование, да, вот эти расходники Оно будет просто быстрее у нас восстанавливаться Про время, кстати, здесь пока что ничего не сказано Так, ну теперь посмотрим на китайскую прокачиваемую девятку Ну, немного, если честно, здесь непонятно Дез На десятке там было у нас фугасное Орудия здесь почему-то этого орудия нету Здесь обычное у нас, так, 130 миллиметровое орудие С разовым уроном средний 530 единиц э -э Базовым снарядом бронепробитие 248 Золотым снарядом 315 Перезарядка 15 секунд Ну, то есть, в принципе, ничем этот танк особо не выделяется у нас Ну, единственная вот эта вот новая механика Ракетные ускорители да, к примеру, э, с обычным, в, в обычном состоянии у нас 12,8 лошадок на тонну Максимальная скорость составляет 35 км в час вперед Удельная мощность... А, ну я сказал, да? а Когда мы врубаем этот ракетный ускоритель, удельная мощность почти в три раза увеличивается до 32 лошадок на тонну И максималка 53 уже составляет И количество этих зарядов 5 штук То есть 5 штук забой. бой... Сколько там на секунд 10 это работает Можно использовать Ну это где-то понятно Перебежать там, спрятаться Успеть до да, какой-то, да Добраться, к примеру В горку заехать То есть, ну штука весьма полезная Только надо учитывать, да, что когда мы врубили Этот ракетный ускоритель, танк становится Не особо управляемый и Можно где-то не, не подрасчитать <с <rhythm> Слететь с той горки Куда мы хотим Забраться Я вот не знаю, почему куда дели фугасницу Почему у десятки есть фугасница, а у девятки фугасницы нет Вот как бы не хотелось, чтобы разработчики пересмотрели, до да, концепцию Сначала хотели сделать такой веселый, тяжелый танк, да, с ускорителями Быстренько там фугасиком по картону дал <laughs> сразу на тысячу Ну, не знаю, посмотрим Про это здесь, ну, почитать ничего особо не написано. Так, а броню, да, тоже важный момент для тяжелого танка. Бронирование башни 280 миллиметров во лбу, 130 с бортов, 70. Ну, учитываем, да, что башня такая там еще у нас э, под углами определенными. То есть э, броня будет приведенная за 300 мм. То есть можно играть от башни, танковать корпус. В принципе, ну так себе что-то может отобьет. Всякое да? бывает, и картон частенько в нашей игре. Танкует. Так, а что еще здесь важное про ТТХ? Посмотреть. А, углы вертикальной наводки, конечно. Ну, для китайских танков, кстати, весьма неплохо. На 8 градусов орудие опускается, что более-менее позволит играть от рельефа. То есть, ну, понятно, да, такой. Классический танк. Крепкая башня, не очень крепкий корпус, неплохие УВНы, хреновая точность. То есть для игры на... Средних, да, средних ближних дистанциях от башни. Где-то корпус свой за какую-то да, нычку спрятали там, и от башни отыграем. Тут на картинке не видно особо, но, по-моему, нет там у него каких-то огромных лючков, комбашенок. То есть, ну, башня, в принципе, позволит, наверное, танковать. Так. Теперь про судьбу нового экспериментального оборудования. Ну, здесь вкратце, то есть пока что... Этого экспериментального оборудования в игре мы не увидим. Да, сначала разработчики анонсировали, прям сказали, что уже, да, на Новый год там в этих коробках можно будет это... Ну, я так думал, да, получить это экспериментальное оборудование. Ну, нет. То есть в игре пока что его не будет. Что там на тесте? Не знаю, кому не понравилось. Может, игроки что-то какие-то, недовольные. Но далее, короче, разработчики... Задние. Ну и про линию фронта. Я вообще, если честно, от линии фронта далек. Играл в нее, не знаю, ну, не так много. Там, может, 5 боев скатал, да, это где вот эта большая огромная карта, поделенная на квадраты, я так понимаю. Насколько я помню, да, и где там периодически вот эти базы захватывать, продвигаться, чтобы уничтожить вот эти там какие-то гигантские орудия. Проходить линия фронта будет. Кстати, начнется она сегодня с 6. 0-0 Проходить она, по-моему, будет неделю То есть до следующего понедельника До трех часов ночи Играть Надо будет на технике восьмого уровня Также у нас присутствует Арендная техника, но это вдруг Мало ли у кого нету восьмерок да, к примеру Премиумных, ну, не знаю Тут у нас так Т-44ЛФ, Тигр-2ФЛ М-41Б Валкер Бульдог. И АМХ от Млешка, короче, 48 FL. Так, что еще тут про линию фронта? Можно интересного. Ну, в принципе, что интересного, особенно если я в нее не играю, я ничего и рассказать особо-то не могу. да? Главное, начало, окончание, он аренда и единственное, да, ну, можно там пофармить, нет? Не знаю даже, как там экономика в этом режиме настроена, да. Но если только на премиум танках катать и может серу зарабатывать. Хотя, ну, учитывая, что бои там проходят очень и очень долго, в обычном рандоме все-таки это делать гораздо, мне кажется, проще. Ну, это для любителей, да, таких больших баталий, что там 30 на 30, ура, вперед, погнали. В общем.